Всем привет, с вами DownZoodoo2002 Я я даун, потому что я забыла, короче, то что я, ну я знаю это, но я как-то забыла, что с этого формата, который я настроила, у меня было не покладываются видео, отредактировано в моем редакторе Windows, так как у меня не хватает мозгов скачать себе нормальный редактор. И блин, я хочу сделать клип. Очень Но у меня не получается! Я нашла онлайн-редактор, Ну, короче я надеюсь, что там оттуда выложится из этого Даунского редактора. Короче, с вами был Даунс Доди 2002. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии внизу. Всем пока! С вами была Zdoyd 2002. Кстати, не смогу приснять это видео, которое я обещала вам снять, потому что я уже сделала сюда маху, но может быть завтра. Завтра, как там кажется, Дамаху сказал, у нас директор злюка. Так у нас русский вообще директор ведет, вообще пипец, ошибись, да? Короче, всем пока. Да, он был с вами.